Доброго дня! На связи Владимир Налобин, основатель первого в мире интернет-сообщества профессиональных удаленных сотрудников Online. И сегодня я хочу рассказать вам о нашей программе обучения. Как мы это делаем и почему всего за 60 дней... 98% наших учеников доходят до конца обучения и становятся специалистами в той области, которую они выбрали. Мы все чаще стали сталкиваться с тем, что нас спрашивают люди о том, как мы обучаем удаленной работе. Какой вид обучения мы ведем? Почему он лучше, чем другие? И почему мы выбрали именно его? Есть несколько причин. Первое. Мы очень долгое время пробовали и тестировали разные программы обучения. Это был поток по 300 человек, это были и групповые обучения, это были и личные индивидуальные обучения. В итоге мы пришли к самой эффективной программе обучения. Это обучение в записи, и еще его называют антитренинг. Без воды и лишней бесполезной мотивации, только полезный контент. И с очень быстрой обратной связью и качественным сервисом. Обратная связь это очень важный компонент, и она тоже бывает разная. Мы практикуем как письменную, так и голосом. То есть, мы общаемся с человеком как по почте, так и по скайпу. Все зависит от того, какой пакет обучения для себя выбрал человек. О качественном сервисе мы поговорим чуть позже. Вторая причина – это то, что у каждого человека абсолютно разная скорость и уровень восприятия информации. Один впитывает как губка и тут же быстро понимает, что ему нужно делать, как применять данные навыки. А второй просто тупит или впадает в панику или в истерику. И третье – у каждого человека есть свое рабочее эффективное время. Это именно то время, когда голова у человека начинает воспринимать информацию эффективно и применять в дальнейшем эту же информацию на практике. Совсем не обязательно работать с утра, как это делать. 90% всей страны. Можно и нужно выбрать свой эффективный режим, в котором вам в дальнейшем будет гораздо эффективнее работать и применять полученные навыки на деле. Вот, например, взять нас с Машей. Мы работаем и обучаемся абсолютно в разное время. Если у меня эффективное время ближе к обеду, то ее эффективное время, оно вообще ближе к вечеру. Ну, не может человек работать в первой половине дня. Соответственно, поэтому делами она занимается ближе к вечеру. Так со всеми абсолютно. Мы сначала с этим боролись, думали, что мы делаем что-то неправильно, но потом начали анализировать и поняли, что все правильно, деньги-то мы зарабатываем. Теперь я хочу вернуться к вопросу о сервисе. Я всегда задаю себе одни и те же вопросы. Как бы я хотел, чтобы меня обслуживали? Как бы я себя при этом чувствовал? Было бы мне приятно, если бы команда профессионалов помогала мне. Чувствовал бы я поддержку, если бы у меня всегда на связи был мой личный координатор. Сто ответ «Да». И именно такой же сервис мы создаем у нас в онлайн. Ведь это же очень приятно. И человек при этом чувствует себя нужным и защищенным. Ему всегда помогут в любой ситуации, абсолютно на любом этапе. Ну вот, пожалуй, и все. На сегодня я закончу. Я верю в то, что это видео было для вас полезным. Если это так, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на наш канал и получайте гигабайты полезной информации. Также вы можете рассказать о нас вашим друзьям. Возможно, для кого-то это видео будет полезным и станет отправной точкой в мире удаленной работы. На связи был Владимир Налобин. Всем пока.